Еще раз доброе утро, Петербург! Милыширеева. Михаил Спичка, наконец-то! Михаил Спичка! Мы, между прочим, погружаемся в матрицу, и не просто так, в цифровые миры. С 1 апреля в России начнет действовать новый способ оплаты – цифровой рубль. Что это такое и как им пользоваться, узнаем у нашей собеседницы. А на прямой связи со студией финансовый консультант Елена Феоктистова. Сейчас во всем будем разбираться вместе. Елена, здравствуйте. Доброе, доброе утро. Вы так улыбаетесь, как будто бы цифровой рубль – это все просто и легко. Но давайте в этом разбираться. Вот что это такое и зачем он нам нужен? Ну, вообще, это третья форма денег, которая позволит также рассчитываться с контрагентами, переводы делать, покупать какие-то товары на маркетплейсах. То есть мы знакомы уже с имеющимся наличной, безналичной формой. И вот третья форма ⁇ это цифровой рубль. Существенная разница, наверное, будет заключаться в том, что цифровой рубль, он э, генерится и производится самим Центробанком. То есть понятно, что у нас Центробанк является эмитентом рубля обычного, и государство является гарантом. Здесь та же самая история, только имитация, э, вот это вот производство совершенно иное. А, то есть не печатание денег, не производство денег, а вот именно... Э, Получается, цифровой рубль, хотя некоторые специалисты говорят, что давайте не будем путать с криптовалютой, потому что он все-таки создается не в сфере майнинга, а, а Центробанк сделал там третью, так скажем, архитектуру, которую он отстроил, и вот смог добыть, так скажем, цифровой рубль. Но для общего понимания все-таки для нас с вами достаточно осознавать, что да, цифровой рубль это некая форма, это как крипторубль, которая позволит нам рассчитывать с товарами, услугами и так далее. Мы пока на сегодняшний момент, Центробанк говорит, что мы не сможем снимать эти деньги, то есть мы не сможем цифровую рубль переводить в наличную валюту. Это будут исключительно вот расчеты такие, удаленные. И как следствие, так как мы не можем снимать, мы, соответственно, все эти деньги держим исключительно на криптокошельке, который находится в сервисах, серверах Центробанка соответственно, и не сможем получать проценты на депозит на эти деньги. То есть мы же не передаем их в банк, чтобы банками пользовался какой-то любой абсолютно, и тогда бы проценты капали. А они остаются вот, в видении их инохранения в криптокошельках. Цифрового... Елена, Елена, вот подождите, все, что вы нам рассказываете, в принципе, понятно очень даже. Но в чем, вот я не знаю, выгода, преимущество для как бы, конечного потребителя, для обычных людей? В чем преимущество цифрового рубля вот, есть для нас? Да, да, да. Вот для тех, кто там покупает хлеб, ход, не знаю, ходит по кафе, платит за обучение детей. В чем преимущество цифрового рубля? Скорость расчетов, то есть что это деньги будут быстрее рассчитываться, комиссии сокращаются, потому что все-таки вот эти вот межбанковские комиссии, ну, банки их на клиентах, на конечных потребителей перекладывают. Соответственно, когда это будет происходить с помощью цифрового рубля, вот эти вот комиссии, они все нивелируются автоматически, потому что все и так находится в центробанке, и через, через центробанк это все регулируется. Если вдруг случается что-то с банком, то есть я могу пользоваться вот этим своим крипто-кошельком, расположенным в Центробанке, через любую банковскую организацию. И, допустим, что-то случилось с какой-то банковской организации, с моими деньгами ничего не произошло, mm -hmm. потому что они были под контролем Центробанка, как были там на хранении, они там так и остались на хранении, и если мне надо, я делаю какой-то перевод или какую-то оплату. То есть а... в дальнейшем вообще планируется, что это удешевит производство денег, это создаст дополнительную, естественно, прозрачность трат. то есть мы будем уходить больше от наличных просчетов в такую безнальную цифровизацию абсолютно. А как получить этот цифровой рубль? Ну, допустим, на карту переводят зарплату, или наоборот, угу. можем положить деньги. Тут все понятно, да, да, даже с безналичными. А вот как его, да, получить обычным людям? Ну, вообще это так и предполагается о том, что за работу человек начнет получать цифровой рубль. А, зарплаты, компания... да? Да, зарплаты, совершенно верно, но как еще внедрить? То есть и организации, и юридические лица будут брать деньги непосредственно вот этими цифровыми рублями. Ну, и какие-то безнальные средства, соответственно, будут такой некий обмен осуществлять ну, то есть не будет дополнительные рубли плодиться, чтобы не инфляция не увеличилась ни в коем случае. А планируется именно ну, производство денег, которое там заложено. И, соответственно, этими деньгами будут организации рассчитываться с клиентами ну, или со своими работниками. Елена, вы, за... вы вот коротко в финале беседы. Вы уже советуете нам, нашим зрителям, заводить цифровые кошельки? А, давайте дождемся 1 апреля Посмотрим, как это все будет на практике И как это будет происходить И начнем уже эту систему Дождемся 1 апреля и посмеемся